А зем живая воплощенная душа, известный как живой человек с именем Михаил, великий сын великого рода Маленковых-Надолинских. Сын Михаила и Татьяны, внук Александра и Юлии, внук Федора и Екатерины, влез являю в мировое информационное пространство о том, что я полностью запрещаю Отменяю и аннулирую выкачивание потоков эфирной энергии живых существ, известная под названием Зима, Снег, Метель, Вьюга, Мороз и холод. Вместо нее, на всей Земле, где находится хотя бы одна единственная живая воплощенная душа, отныне и навсегда установлен, закреплен. Здравый, умеренный континентальный климат, известный как вселетие. Диапазон температуры воздуха закреплен в районе плюс 25 градусов Цельсия тепла днем и плюс 18 градусов Цельсия тепла ночью. Осадки только в виде легкого моросящего дождя с плазменной живой водой идут в ночное время суток. Давление воздуха установлено и постоянно поддерживается на комфортной отметке в 740 мм ртутного столба. Лажность воздуха также установилась на комфортном значении 60 60%. Ветер согревающий максимум до полметра в секунду. Длительность светового дня установлена как в самый длинный летний день. Выполнить, исполнить и воплотить четко, ясно и сразу. «Рот за мной, меч во мне».